Как сберечь хвойные от мокрого снега? Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня речь пойдет о пагубном влиянии мокрого снега на хвойные растения. И если не предпринять меры, что с ней будет? Ну, вообще-то, если снег хороший, то ничего не поможет. Я вам сразу говорю. Несколько раз стряхивали. Но сейчас мороз стоит, минус 10, поэтому стряхивать нежелательно. Пойдемте дальше. В основном надо обвязывать растения. Вот кипаисовик обвязанный. Он очень хорошо себя чувствует. Видите? Ну верхушку чуть-чуть согнула, но это ничего страшного, придет время, он расправится. В апреле а вот ту я видите, а ее расхипило как. Дай бог, чтобы не поломала. Но я думаю, все будет нормально и все. тоже. Которые хорошо связаны. И то их понаклоняло все. Даже хорошо связаны очень сильно. Это мы стряхивали уже несколько раз. И ночью выходили, стряхивали. Снег шел мокрый, очень долго. Ну, почти двое суток. Сейчас мы их будем выпрямлять Обвязывать надо было лучше Вот это что нагнуло я даже не знаю так на ветку что а это это, туя это. Туя. -яй -яй -яй. и вот это туя ну, если посмотрите, вот если посмотреть вот на эту вот посмотрите елки и со сне самое хорошо они по снегу не боятся снег мокрый тяжелый мои туи 7 метровые вообще не 7 метровые 15 Да. Сколько снега выпало? За сколько времени? За три часа. часа. А какой запах идет? Идет, да? Вот ему советский ломает. Ну Некоторые. да. Да, сейчас вверх Так, переходим на другую сторону здесь у нас туя ну вот тоже сейчас сейчас трогать нежелательно сейчас у нас дожди обещают Поэтому... вот наша изгородь Изгородь, которая небольшая была бордю большие изгороди все развалило ну я думаю тоже все восстановится так что изгородизм кизильника блестящего тоже вот видите мы его не стряхивали почти ну 50 сантиметров снега было точно Ты еще он подтаял сосна туя восточная не связаны если вот те вот дальние взять они очень хорошо связаны видите как они стоят ровненько тоже не стряхивали с них снег а... Ну а до этой просто добраться. Тут под низом посажены совершенно маленькие. Вот тут вот. вот. тут под низом посажены совершенно маленькие. Ну, сантиметров по 70. А там еще меньше. Всех попридавливало снегом. Но это тоже ничего страшного. Все отойдет к апрелю. Дальше пойдем. Посмотрим. Какой Ну, тоя восточная тоже восстановится, я за нее не переживаю. Ель колючая-голубая, с которой мы снимали видео примерно чуть больше недели назад. А, а веточка, которую надо брать на черенки. Сейчас она в таком состоянии. Так, ну и что вам еще показать? Ну, в принципе... Вот видите сколько снега Где-то примерно Сантиметров 50 есть точно Это равно еще подтаял Вот туя колона видно Которую мы не обвязывали Но она Плотная была Ее обрезал я постоянно Сейчас видите она ну, снег мокрый Сосна выдерживает очень хорошо Да, вот даже взять сосну, которую я обтыхнул вчера Вот эту сосну я вчера плеснул И как бы ее погнуло, но она выпрямится Потом, конечно же, все Как потеплеет, обещают дожди через три дня Неизвестно, какая погода будет Погодка нас радует Если зайти отсюда, посмотрите Вот видите, вот здесь вот туя вот, восточная, она вся погнутая. Там вот я смотрю, вот, вот, вот это все сосна тоже, вот, где мог постряхивал, здесь была шапка сантиметров 40, наверное. Ну, в принципе, то есть надо обвязывать, все обвязывать очень хорошо на зиму, даже высокие, вот видите, как их согнуло. Были 7 метровые очень хорошие Красивые Туи Но придется их обрезать Сейчас придет весна Я думаю к марту все от, оттает И обвяжем их и Хорошо они восстановятся Или уже будем обрезать Смотреть по обстановке Жалко конечно обрезать Ну а с этим с этим я не знаю Что Тряхивать, конечно надо Но сейчас мороз Мороз независимый так же, каким оживельником. Ну что, пойдемте посмотрим еще маленькие наши. Вернее, то, что не видно их. То, что не видно под снегом. Вот здесь четырехлетка слева. Вот здесь четырехлетка вся под снегом. А вот про те туи, которые яростки. Вот они обвязаны хорошо, видите, стоят. А там они полностью груб. Поэтому обвязка очень важна. Тихо, колоновидный Не обвязывали ничего. Ну, стоит как бы нормально. Вот видите, это у нас питомник. Здесь одна летка, двухлетка, там дальше киневики, все под снегом сантиметров 40 кстати внутри там я снега не замечаю так ты и... вам уже не видно а я вижу вот сосна а вот туя туя вот видите она согнувшаяся. я просто сейчас не в сапогах чтобы туда пролезть ну что делать я четыре раза обтыхал здесь идет у нас тоже все посаженный материал ну, то, что ушло под снег, это хорошо. Ну, это все, уважаемые друзья. С вами был Евгений Филимонов, питомник войн Дорик. Удачи!